Так, мы в эфире. Всем здравствуйте, всем привет. С вами Оксана Даламан. Сегодня 28 декабря. Осталось всего лишь несколько дней до наступления нового 2018 года, и сегодня мы с вами поговорим о том, как легко пережить новогодние застолья, потому что Новый год у нас у всех ассоциируется, конечно же, с загадыванием желанием, с тем, что мы пишем новые цели, мечты, но при этом все эти мечты сопровождаются тем, что мы садимся за новогодний стол и думаем, как же это все съесть. Да, и очень часто э, случаются такие непредвиденные ситуации, когда наш желудок, наш пищеварительный тракт, он не выдерживает всю ту еду, э, все эти вкусности, возможно, даже это полезности, э, да, э, не успевает их пере переработать, переварить, не успевает усвоить, и поэтому в результате э, у некоторых людей на 1 января случается такое похмелье. Да, не всегда это похмелье от алкоголя, это очень часто бывает похмелье от большого количества съеденной еды и той еды, которую организм не успел э, усвоить, переварить и вовремя вывести из нашего организма. Да? То есть такой процесс самоотравления. Так вот, для того, чтобы все наши желания исполнялись, и при этом мы чувствовали легкость, чтобы мы были полны энергии, нужно подготовиться к встрече Нового года, под, подготовиться к застольям новогодним. Я не буду сегодня вам говорить о том, что нужно э, освободить свой новогодний стол от э, оливье, салата под шубой, да, шубу, селедку под шубой, всевозможных наших вкусных э, кулинарных шедевров, которые э, нам известны с детства. Э, даже не буду говорить о том, что нужно заменить э, магазинный майонез на тот, который вы сделаете сами, на, на самодельный. Да, мы сегодня поговорим немножечко о другом, потому что, в принципе, наш организм, он способен усвоить все, что угодно. Вопрос во времени. По статистике, э, в новогоднюю ночь обычный среднестатистический человек съедает в 4-5 раз больше еды, чем ему положено за один прием пищи. То есть 2-2,5, иногда 3 тысячи, иногда даже 3,5 тысячи килокалорий за одну новогоднюю ночь. Да, это то, что в среднем человек может съесть за сутки, за полторы суток, если это дети дали подростковый период, э, то это, возможно, даже на двое суток хватило бы еды. То есть с экономической точки зрения, с энергетической точки зрения, для организма это абсолютно не вы. Невыгодно. И естественно, что он получает огромную нагрузку, прежде всего нагрузку получает пищеварительная система, и нам, как людям, которые осознанно относятся к своему здоровью, осознанно относятся к своим целям, естественно, нужно к этому подойти немножечко серьезно и просто к этому подготовиться. Какие же я могу вам дать советы, рекомендации? Конечно же, они есть у нас в интернет, можно почитать, посмотреть, но на протяжении многих лет я занимаюсь здоровьем, здоровьем, здоровьем женщин и здоровьем не только женщин, но и их семей. И я наблюдаю эту картину из года в год, что 1-2 января женщины приходят с симптомами того, что произошло отравление. Да? И за последние несколько лет мы уже как бы предвкушая вот это состояние да, для того, чтобы предостеречь и подготовиться, мы делаем определенные вещи, они простые, они доступны абсолютно каждому человеку, но они очень сильно помогают. Да, действительно легко пережить новогодние застолье, легко сохранить свою талию, легко сохранить ясность своего ума, да? то есть это действительно очень важные такие советы. Самый первый совет, который я бы могла вам дать, это, конечно же, перед застольем, перед тем, как встречать Новый год, нужно дать своему организму такой небольшой передых, да, то есть нужно сделать такой разгрузочный день. Это, кстати, очень широко используется у профессиональных спортсменов. Они перед соревнованиями какими-то, да, очень важными, серьезными, в течение суток они не проводят, ну, большинство, да, спортсменов, они не проводят физических тренировок. В основном это психические тренировки, ментальные, психологические, настрой, отдых, а вот именно физических, изнуряющих таких, да, активных тренировок большинство спортсменов не проводят. Для чего? Для того, чтобы дать организму возможность восстановиться. Если говорить о спортсменах, то восстанавливается мышечная масса, восстанавливается сердечно-сосудистая система. Если мы говорим о нас, о спортсменах, которые готовятся к новогоднему застолью, то нам нужно подготовить свою пищеварительную систему. Соответственно, нам нужно на протяжении суток хотя бы да, покормить свой организм легкой едой, легко усвояемой пищей. Что это может быть? Конечно, это если кто-то э, ест мясо, то это легко усваиваемое вида мяса. Да? Если люди, которые не едят на то конечно же больше используем овощей это могут быть тушеные овощи это могут быть сырые овощи это могут быть запеченные корнеплоды это могут быть каши это могут быть супы всевозможные чечевичная похлебка овощные супы да? то есть то что поможет организму напитать наш организм клетчаткой да, то что очень важно потому что в процессе пищеварения будет участвовать вся наша микрофлора будут участвовать микроорганизмы которые живут в нашем тонком кишечнике, потому что 20% пищеварения осуществляют они, да, и плюс 80% иммунитета отвечают именно э, микроорганизмы, которые живут в нашем тонком кишечнике. Поэтому очень важно подготовить наш организм и дать им пищу, да, дать пищу для того, чтобы они были сильны, да, для того, чтобы микроорганизмы, они были способны потом справиться э, с тем огромным количеством вкусностей, да, которые нужно будет усвоить, переварить, взять то, что полезно, и если что-то уже не способны будут усвоить, то вывести это из нашего организма. Поэтому мы даем себе такой день передыха, да, то есть день э Легкой пищи это могут быть смузи, это могут быть всевозможные чаи, да, для того, чтобы вывести из организма все лишнее и подготовить его, да, то есть чтобы самое главное, чтобы он не нагружался, не перегружался. И, конечно же, мы используем всевозможные такие щадящие способы приготовления пищи, да, то есть стараемся не жарить, возможно, это будет запеченное, возможно, это на пару приготовленное, либо э, тушенное, либо сырые, даже, возможно, это смузи, да, то есть вот используем такие э, виды приготовления пищи, которые вот в облегченном варианте будут. Следующий момент, на что обратить внимание, это, конечно же, поддерживать свой водный режим. Да? Во время новогоднего застолья, перед Новым годом, обязательно нам нужно обязательно нужно нам запастись напитками, да? возможно, это будет просто вода, но просто воду на Новый год они не очень мы хотим пить, поэтому это могут быть морсы, возможно, клюквенный морс, возможно, это будет чай имбирно-лимонный, его можно сделать даже холодным, возможно, это будут какие-то напитки, которые вы уже предпочитаете пить в своей семье на протяжении многих лет, да? это может быть из сухофруктов, может быть, из каких-то ягод, то есть каждый может выбрать для себя. Но один важный совет, который я бы порекомендовала вам использовать, да, это перед застолем, перед таким основным приемом пищи в новогоднюю ночь минут за 30 выпить теплой воды, стакан теплой воды. Возможно, это будет зеленый чай лимона, возможно, это будет что-то согревающее. Да? То есть нам важно подготовить нашу пищеварительную систему, повысить немножечко температуру в этой области, да, для того, чтобы организм был готов принять ту пищу, которую мы сейчас в Новогоднюю ночь будем использовать. В принципе, это подходит и к любым другим застольям, да, но мы говорим о новом о встрече Нового года. Следующий совет, который я бы дала, да, это использовать маленькие тарелочки. Да. Конечно же, на Новый год мы готовим огромное количество блюд, ну, большинство людей. Да, и это блюда из детства, если собирается вся семья, приезжают родственники, друзья, мы хотим угостить, всех накормить какими-то любимыми блюдами каждого человека, для того, чтобы на столе были какие-то шедевры, которые будут отвечать предпочтениям данного человека, то, конечно же, мы готовим много еды. И, естественно, когда приходят гости, ну, мы сами в качестве гостей можем быть, да, на таком застолье, глаза разбегаются, нам хочется что-то, э, не что-то, а все съесть и все попробовать, поэтому есть такой совет, да, использовать маленькие тарелочки, ну, насколько возможно это маленькие, да, средние, хотя бы десертные, но не вот огромные такие, да, э, и сразу э, выбрать из тех салатов, из тех закусок, из тех блюд, которые вы увидели на столе, на которые вот глаз упал, на которые вот слюнки потекли, да, которые вы захотели съесть, взять и сразу же приготовить себе на свою тарелочку, да, для того, чтобы это все у вас уже было. И в процессе вечера в процессе встречи Нового года, вы потихонечку будете это все съедать. Это намного эффективнее, чем если вы будете по чуть-чуть брать и потом докладывать, да? то есть вы сразу же увидите тот объем пищи, ваши глаза увидят, ваш мозг увидит то количество пищи, которое вы собираетесь съесть, и он будет к этому готовиться, да? он будет вырабатывать необходимые ферменты, нейротрансмиттеры, гормоны, да? то есть все вещества, которые будут усваивать эту пищу, потому что едим мы и глазами в том числе. Следующее, на что бы обратила ваше внимание, на то, что вкус, он живет во рту. Да? То есть вот пища нам нравится по каким-то... Причинам по вкусу, по запаху, по консистенции, по тому, что она хрустит, да, то есть по каким-то вот органолептическим свойствам, нравится нам это все во рту. То есть организм это воспринимает во рту. Конечно же, перед этим мы воспринимаем это все на нюх, да, то есть как аромат, но для этого нам нужно вдохнуть и э, напитать свой организм вот этим ароматом. Да, поэтому рекомендация. Сначала вдыхайте то, что вы собираетесь есть, и, конечно же, потом тщательно пережевывайте вкус. Да, и наслаждаясь, потому что именно на языке в ротовой полости у нас находятся все центры, которые отвечают за восприятие вкуса. Горького, соленого, кислого, сладкого, да, то есть все абсолютно вкусы. В желудке, к сожалению, этого нет. И как только вы это все проглотили, этот пищевой комок, да, то все, вкус мы уже не почувствуем. Будет вот только вот движение по желудку, наполненные э, желудок и все, да, то есть ощущение сытости вот на таком уровне. А для того, чтобы насладиться вкусом, вот, пожалуйста, помните об этом и переживайте. Пережевывайте тщательно. Плюс в то время, когда вы тщательно пережевываете, э, организм в родовой полости, он вырабатывает первые ферменты, да, которые уча, начинают участвовать уже в усвоении нашей пищи. То есть, таким образом, мы помогаем нашему организму э, усваивать ту пищу, которую мы для него с такой любовью и с таким трепетом приготовили, да, либо приготовили те люди, которым мы пришли в гости. Следующий совет, да, который бы порекомендовала, конечно же, это вот, кроме наслаждения да, пищей, мы можем перед едой помолиться. Да? Э, простой совет, э, кто-то в это верит, кто-то нет, но предвкушая то, что мы сейчас едим большое количество еды, мы можем помолиться и попросить, чтобы наш организм все-таки справился с этим количеством еды, попросить э, Творца, чтобы все, что полезно усвоилось, все, что не полезно, наш организм был способен вывести из нашего организма, да, то есть освободиться от всего лишнего, чтобы мы получили энергию и удовольствие от вкушения еды и максимум полезных веществ, веществ попало в наш организм. Еще что мы можем использовать, конечно же, мы можем делать перерывы в приемах пищи, да? это обязательно нужно делать, потому что иногда новогодние застолья, они превращаются в посиделки, в просмотр телепередач, новогодних огоньков, еще каких-то концертов. Но нам нужно помнить о том, что мы помогаем своему организму, поэтому мы можем встать, мы можем пройтись, мы можем потанцевать, мы можем выйти на свежий воздух, подышать. То есть нам нужно сделать какой-то передых для того, чтобы наш организм э, был готов дальше, да, для, для, дальше праздновать и переживать вот этот стресс, потому что на самом деле новогодняя ночь для организма – это стресс. Во-первых, он не спит в то время, когда нужно спать, во-вторых, он не спит, и он еще ест, да, то есть ему нужно усваивать, переводить э, из тех продуктов, которые съели, в те продукты, которые он будет, из, э, из этих продуктов будет что-то строить, и плюс лишний ему нужно будет это выводить. Э, конечно же, э, что мы можем... Сделать еще, ну, контролировать количество еды, да, это уже каждый по, по своему самочувствию, но при этом советую, конечно же, чтобы на новогоднем столе всегда были закуски либо салаты из овощей, да, чтобы были именно те продукты, которые содержат клетчатку, потому что клетчатка, она помогает и перистальтике, да, и продвижению продуктов по желудочно-кишечному тракту, плюс клетчатка, она является строительным материалом и пищевой, таким вот питательной средой для наших микроорганизмов, да, которые, помните, участвуют в нашем пищеварении, поэтому важно, чтобы это присутствовало в нашем организме. Конечно, наступает утро, да, и у многих людей, как бы мы ни старались, все равно возникает вот это состояние, что переели, возможно, даже перепили. Да, вот это легкое состояние, может быть, подкалывает в желудочно кишечном трактике, может кружится голова, может кого-то там поташнивать, может, ну, какое-то вот состояние вялости, вместо того, чтобы радоваться, да, потому что наступила 1 января, первый день Нового года, то мы можем помочь своему организму. И первый прием пищи, конечно же, возможно... Остались салаты и закуски, которые мы приготовили на новогоднюю ночь. Но при этом есть рекомендация, что нашему организму мы можем помочь каким-то белковым продуктом. И это ни в коем случае не мясо, а прям вот кусок мяса, либо кусок рыбы, запеченный вот в таком большом виде. Да, желательно, чтобы это были аминокислоты, которые уже находятся в бульоне, в растворе, в напитке в каком-то. Да? Это может быть, возможно, чечевичная похлёбка, возможно, уха, возможно, Шурпа, возможно, там бульон, куриный бульон, там на лапша или там еще кто-то что готовит, возможно, это овощной какой-то бульон, а Овощ... возможно, это просто протеиновый коктейль, да, потому что нам важно, чтобы в организм попали аминокислоты, потому что именно из них вырабатываются гормоны, именно из них вырабатываются ферменты, нейротрансмиттеры, да, то есть наш организм включается в работу, и очень важно помочь ему это сделать. Конечно же, он может взять это из мяса, из рыбы, из грибов, из орехов, из других продуктов, которые мы съедим, и постепенно это будет попадать в организм, да, но на это уйдет 3, 4, 5, 6 часов, а нам важно, чтобы это утром уже попало в наш организм. Конечно же, утром мы можем использовать тот же имбирный чай, я говорила, да, можно использовать ну, такую шипучку в детстве, мы называли этот напиток, это мед, ну, некоторые не мед используют, а сахар. Лимонный, э, лимонный сок, немножечко соли, немножечко соды. Да? То есть сода добавляется в конце и получается вот такой э, шипучий напиток, который мы можем использовать, и он улучшает работу нашего желудочно-кишечного тракта. Да? То есть помогает нашему организму завестись. Да? То есть такое дополнительное топливо, которое заводит наш организм, и помогает усвоить и вывести э, все эти продукты, которые наш организм не, усп... не, не успел использовать. Э, усвоить. Конечно же, мы можем использовать уже готовые, да, так как мы живем в третьем тысячелетии, у нас есть уже технологические какие-то продукты, которые помогают нам в этом. Это может быть чай, очень хороший премиум чай, есть в компании Ксан который мы можем использовать, и он очень сильно помогает, его можно пить уже не утром, а вечером перед тем, ну или рано утром, да, перед тем, как лечь спать, заварить это чай, либо в теплом, либо в холодном виде, то есть смотрите сами, кому как нравится. Мы выпиваем его, и при этом наш организм получает такую помощь и поддержку, потому что в составе чая находится огромное количество ингредиентов, которые помогают и печени, и почкам, пожелудочной железе да, то есть справиться э, и вывести все то, что э, лишнее, да, все то, что не нужно, и таким образом наш организм вот получает такую вот поддержку э, от нас. Э, что э, мы можем сделать еще? Конечно же, мы можем пойти в сауну 31 числа, да, перед встречей Нового года, но мы можем пойти и 1 и 2 числа, да, потому что именно в эти дни наш организм нуждается в улучшении обменных процессов, в лимфодренаже, таком, да, для того, чтобы запустить организм, для того, чтобы вывести все, что лишнее. И, конечно же, 1, возможно, кто-то 2 числа уже пойдет на тренировку, пойдет в тренажерный зал, пойдет на пробежку, да, то есть восстановит свой здоровый режим жизни, потому что Новый год мы встречаем для того, чтобы отпраздновать этот день, отпраздновать это начало нового этапа в своей жизни, для того, чтобы написать новые цели, новые мечты, для того, чтобы осуществилось это чудо, потому что в новогоднюю ночь оно случается, конечно. Но при этом важно нам помнить и понимать, что нам нужно здоровье, нам нужна энергия, нам нужно хорошо работающий мозг, и в это все находится в наших руках. Поэтому в течение новогоднего застолья, встречи нового Года мы отвечаем за то, в каком состоянии 1, 2, 3 числа мы будем находиться. Как быстро начнем мы осуществлять те цели, мечты, желания, которые мы пишем списочки э, э, в новогоднюю ночь. Поэтому я желаю вам всем встречи э, легкой встречи, новогоднего. Нового года, чтобы этот Новый год принес вам массу эмоций, впечатлений, фейерверков, радостных, счастливых встреч. Конечно, чтобы ваши цели и мечты исполнялись, чтобы у вас было крепкое здоровье, всегда высокий уровень энергии. И, конечно же, чтобы вы радовались каждому дню, каждому мгновению вашей жизни. И если у вас есть какие-то фенечки, у меня вот есть такой шар из Нью-Йорка, я когда-то привезла, да, мы можем прямо сейчас начать уже загадывать желания, да, мы можем одевать какие-то вот шапочки. Да, которые помогают нам создать это праздничное настроение, потому что очень важно быть в хорошем ресурсном настроении и не ждать, когда нам кто-то создаст этот праздник, а быть именно теми людьми, которые создают праздничное настроение. Желаю вам всего самого хорошего и до встречи в новом году.